Мысль Ханкут, самая западная конечность Крыма. Сейчас здесь находится ландшафтно-рекреационный парк. То бишь народ любуется красотами, красоты все основные, и отдыхает. Тут, тут особенно любят это место дайверы, потому что вот эти горы, они все испещрены... Ротами. Здесь огромные пещеры, в том числе и подводные. И дайверы прям погружаются на глубину 15 метров и по этим пещерам путешествуют. Здесь же, кстати, находится и подводный музей Лея Вожди, куда одесские дайверы, они, собственно, его организовали, привезли. Много-много бюстов разных знаменитых людей. Началось все с Ленина, а недавно привезли сюда золотой Унитаз Януковича тоже погрузили Зили. на глубину 15.